добрый вечер антон привет меня зовут игорь я автор канала кто ты и здесь у нас появилось в канале просто до того как Нужно на ты да зашел на наш канал прям было бурное обсуждение темы вот человека живого суверена и я такой человек, ну, без обид, да, то есть я просто человек, который всегда ищет первоисточник, ищет информацию, вот, и возникло пару вопросов к тебе, если ты не против. Слушаю. Да являешься, лучше ли... ты... да, являешься ли ты первоисточником этой темы? Какой тема, точнее, сразу? Ну, вот движение, что человек живой, суверен в а России, ну сейчас Здесь это движение такой... продвигается, да, в, в соцсетях люди декларируют э, эти понятия. Просто я хотел найти как бы человека, который изначально с этой темой был как бы первоначальником, да, в массы для того, чтобы просто для себя получить ответы конкретные, чтобы понимать угу. лучше эту ситуацию. <смех> привет еще раз, слушай, а что а, а за такое, на что у нас еще раз голосовой чат образовался? Антон, Антон вот которого, с который мы говорили, вот он к нам пришел в гости. Да, Антон. Хорошо, доброго э, здравия, доброго времени суток. Привет, привет. Да, Антон. А, Да, значит, отвечаю на вопросы последовательно. Во-первых, ни про какое движение я знать не знаю, и слыхивать не слыхивал. Во-вторых, ты произнес слово «начальник» в совокупности и в связи с, со словом «движение» твои слова, если ты мне их навесишь, то получается, это все признаки статьи 282, это организация экстремистского сообщества. А, ни в коем случае. Окей, тогда. Если это так подразумевается, тогда перефразирую. Э, тогда так вопрос. Э, вот ты утверж... ну, ты говоришь, провозглашаешь себя живым человеком, э, и суверенным, правильно? Нет. А кем? И смотри, я сейчас задаю без подвоха вопроса. я реально хочу получить просто вопросы для того, чтобы понимать эту ситуацию. Ни, в коем случае не думаю, что я там какой-то засланный казачок, который там хочет тебя как-то там чем-то тебя уличить. Просто я хочу на самом то деле просто для себя понять насчет этой темы. Я просто нашел информацию, что ты был первоисточником, который начал эту тему озвучивать людям и давать людям информацию по этой теме. Вот, потому мне стало интересно, откуда информация у тебя это. Вот и все, не более. Прежде чем он э, говорит, можно я чуть-чуть э, эту Саша, тему дай разверну? Я... Делав... Дай, с... дай с человеком, пожалуйста. Да. <с <с это Саша, просто он очень активный такой, этот самый, ну, не обращать внимания. Все на этот чат будет записан, чтобы просто люди это услышат потом. Ясно, ясно. Опять последовательно отвечаю. Потому что ты слишком много вопросов задаешь. Не делаешь паузы, не даешь ответить. Смотри, по поводу... Э, так, откуда первоисточник? Откуда информация, что якобы я являюсь каким-то там источником, первоисточником? Ну вот смотри, я начал эту, этот вопрос гуглить, да, в гугле, искать информацию по этому вопросу. Человек uh -huh. живой, суверен, и мне выдала первую... Ну ты, ты знаешь об этой статье в Википедии, вот, ага. И там указывалось тебя как родоначальником этого движения. Я не утверждаю это я просто озвучиваю, что было там написано. Вот И исходя из этой информации, я начал искать твои контакты, и у меня в чате оказался в то время Никита, который тебе писал. Он говорит, я знаю Антона, прекрасный человек. Я говорю, окей, то есть, ну, я бы взял у него интервью у себя на канале, если он не против, чтобы эту тему осветить так как с его позиции, как он это видит, как это работает. Потому что у многих людей они начинают это применять в судах, ну, как у тебя видео тоже есть, да, и это не всегда, не везде работает. Я, например, просто сам живу в Израиле, да, и здесь немножко с этим вопросом другая ситуация. Потому я и хотел узнать у тебя лично, как ты позиционируешь всю эту ситуацию изначально. Uh -huh. Игорь, хочу обратить твое внимание на, на то, как протекает наш с, с тобой разговор. Обрати внимание, вот если представить как диалог, да, то есть дио, разговор двух человек, двух участников, соответственно, можно представить как модель весов вот количество слов, положенное на одну чашу весов, не должно пере, сильно перевешивать э, другую чашу. Пожалуйста, это, если я задал вопрос, мне нужен максимально короткий ответ. Нашел в Википедии, все, точка. Yeah. Okay. Тогда у нас будет абсолютно конструктивный диалог. Когда ты начинаешь мне там оправдываться, рассказывать, и в, параллельно там еще и про, про себя что-то рассказывать, про других, как ты нашел, и в конце в итоге переводишь все на вопрос ко мне, но это не конструктивный диалог. Если ну, вопрос задан, короткий ответ, вопрос, короткий ответ. Тогда будет конструктивный диалог. Так, а по поводу еще ты вот говоришь там в Википедии, да, вот хочу прокомментировать эту статью. Понятия не имею, кто и написал. Они мне стало давно известно. Во-первых, там где-то примерно половина ложь. Потому что там написано, что, типа, некий Антон Булгаков в 2017 году какое-то движение там организовал, что-то такое. Н никто ничего не организовывал. Я вообще с темой живых познакомился в мае 2018. -го. Понимаешь? То есть, ну, кто это писал, я не знаю, откуда у нее информация. Там же не написано, кто источник, кто автор. Поэтому какая-то анонимная статья. И понятия не имею кто это пишет во вторых это статья там указан не я а моя персона то есть антон булгаков это вот созданная персона совместно со мной и с системой которая существует ну, на бумаге в виде паспорта там других документов а я мой мужчина хозяин имени антон отлично можно вопрос вы <свят> собрались, чтобы вопросы друг другу задавать. Антон, смотри, окей. Хорошо. Э -э откуда изначально ты начал изучать эту тему? Брать информацию. Э -э в мае, 14 мая 2018 года у меня. Я посмотрел э видео э часовое э -э Екатерины Тропицыной. Она там рассказывала. Э -э что она занималась темой ЖКХ, то есть по поводу оплаты там и все такое, тарифы. В итоге они вышли, что это начали выяснять, кто хозяин квартиры, кто является собственником на самом деле. А потом поняли, что надо копать в сторону земли, кто хозяин земли, на кого она зарегистрирована. И они выяснили, что и земля, и дом до сих пор там находится в юрисдикции СССР, рифии не передавались в рефе ни за кем не числится и т.д. и т.п. и в итоге вышли на тему живых что есть такая дата там 31 декабря 1899 года она прописана почти во всех бухгалтерских программах стоит у всех и, и ну в общем это долгая тема вон это я все в течение там трех видео рассказываю если интересно на ю видео называется начинаем обучение по теме живых с этим понятно. Смотри, еще один такой вопрос, который мы сегодня активно обсуждали. Смотри, вопрос такой. Если я человек, как бы возглашаю себя живым человеком, да, суверенным, но также я как-то взаимодействую с этой системой, да, но опять-таки судебной, неважно какой, я представляю себя в суде живым человеком, но по факту, как мне взаимодействовать с этой системой вне суда? То есть, опять-таки, предоставляя свои личные данные, как э, якобы, как, как это у вас говорится, как это ты говоришь, я забыл, э, что ты являешься человеком, но ты представляешь интерес или как это вот, физического лица, правильно? Вот Мы находимся а -а -а. в системе, как с ней взаимодействовать, да? Ясно. Смотри, вот когда я посмотрел видео Екатерин Тропицы в 2018 году, у меня произошло какое-то прозрение У меня все встало на места, у меня как это как. как Какой-то кувалдой сзади подошли, ударили по голове. и У меня какое-то, не знаю, прозрение по, на, настало. А мне с, сразу стала вот эта тема живых интересная, я начал ее изучать. Сидел я целый месяц, изучал, не вылазия там с перерывами на еду там. Поспать и это в туалет сходить, и все. И постоянно все смотрел, смотрел, читал, читал. В итоге пришло осознание, что фамилиями, отчество относятся не ко мне, а к бумажной персоне, которая существует только на бумаге. То есть я не являюсь ни именем, ни фамилией, ни отчеством, у меня нету даты рождения, потому что дата рождения есть то это слово дата его надо разбирать оно и в канонах прописано то есть вот сам подумай вот ты с детства мы все с детства до да, привыкли приглашать друг друга к себе на день рождения а у нас везде всегда спрашивают какую-то дату рождения никто не обращает на это внимание на самом деле это очень важно каждая буква каждое слово имеет значение и вот я, я, я тебе сказал кто я живой мужчина хозяин меня антона а ты меня по-прежнему это называешь человеком вот надо сказать, для начала я, я я осознал что нас просто вот этими словами вводят всех в заблуждение и никто не обращает на это внимание а когда я начал обращать внимание на каждое слово на каждую букву вот допустим конституцию открываешь и это электронный в электронном виде и через поиск ты это ищешь все слова человек где он встречается все слова где где встречается гражданин и все слова где встречается физическое лицо и можешь сам убедиться что у человека у гражданина и физического лица абсолютно разные права обязанности и свободы соответственно это совершенно равные разные субъекты вот и все и когда пришло осознание что «Я не являюсь ни персоной, ни фамилией, ни именем, ни отчеством». То есть вот это искусственно созданная персона на бумаге, почему вот и называется закон о персональных данных, не о человеческих, не о мужских, не о женских данных, а именно о персональных данных. А что такое персона в этом законе не прописано, нету такой формулировки. А если взять словарь и перевести, то персона — это буквально это переводится как маска. Личность, личина, маска — Физическое лицо, гражданин это все одно и то же. Это все маски. Антон, а ты изучал а? конституцию других государств в этом плане? Нет, не изучал. <клышлен> ну, просто очень интересный вопрос, потому что если в России и в Украине тоже такая же ситуация есть, я знаю, да, то вот, например, в Израиле вообще конституции как таковой ну, нету потому вот этот вопрос мне интересен был. Я понял, а можно личный вопрос задать? Ну, как личный? Ну, личный, да. Можно? Игорь, еще раз, вот эти вопросы меня просто это, вымораживают. Можно я задам вопрос? Вот этим вопросом ты уже задал вопрос, поэтому спрашивать, можно ли задать вопрос, нету смысла. Сразу задавай Хорошо. вопрос. Антон, вот и был суд, на котором по поводу твоего помещения в психиатрическую больницу. Был ли mm -hmm. такой факт? Конечно, был. И на этом суде твои интересы предоставлял адвокат, если я не ошибаюсь. Совершенно верно, Дерендеев, Не меня, да, а мои персоны. Твои персоны. А uh -huh. Вот э, из этого вытекает вопрос, а почему в этом суде ты не заявил, что ты личность, и что тебя не имеют права судить? Ты знаешь, в той обстановке, э, после, э, меня ж не сразу психушку привезли, а как сначала из квартиры вытащили с ОМОНом, сделали все вещи, побили отца, меня потом привезли в отдел Э, в кабинет, там наручники надели, пытали на стуле, избивали, два пакета на голову, электрошокером били. В общем, кошмарили у меня по полной программе, стезали, пытали, избивали. Потом 10 суток в камере, где нет ни мыла, ни этих простыней, ни наволочек, в общем, все с воли заезжает, ни зубной щетки, ни мыла, ни полотенца, вообще ничего нет. То есть, ну, такие условия ужасные, ну, как ужасные, нормальные, в принципе, со временем конечно, Вот, и, ну, я думал, 10 суток я тебя, это, отбуду и все нормально выйду. А потом, это, по беспределу, ну, меня все вывели по истечении 10 суток, хотели вывести на волю, но не выводя на волю, посадили снова в ВАЗик и снова присудили это 12 суток вменяясь, что я якобы сопротивлялся при выходе на свободу. Ну, то есть полнейший беспредел. А по истечении этих 12 суток решили сдать психушку. Но за эти 22 дня в камере дважды были бельевые вши, и там такое творилось, это просто жесть. Там матрасами это народ чуть ли не бунтовать начал. Все матрасы с одеялами, с подушками, и завалили вход в камеру, и хотели даже их поджечь приезжал майор там проверки какие-то журналисты какой-то имам священник короче там такое завертелось закрутилось что они сами не знали что делать и как быть и в общем дали мне в психушку это сбадрили туда ну и в психушке то же самое началось и вот когда я в психушку попал ну то есть там я вообще не, не знал что будет как будет не просто сказали пройдемте короче я захожу там вот, прям в психушке решили провести этот так называемое судебное заседание. То есть э, приволокли стол, вы, вытащили все кровати, все тумбочки, как, которые обычно там находятся. Приволокли стол, поставили этот э, флагшток или знамя, я не помню, как, что там было. В общем, триколор этот. Э, поставили, я не помню, был там этот герб, нет. Ну, В общем, пришла черная мантия и все эти белые холоты. Я захожу, я просто в шоке. Что тут происходит? Ну, есть аудиозапись, есть видео, то есть вы сможете сами послушать. Я, я просто решил обратить их внимание, что они э, все представились и показали бумаги. Э, там кто-то доверенность, кто-то удостоверение прокурора, кто-то там удостоверение адвоката, кто-то доверенность там с паспортом. У них был мой паспорт моей персоны, а э, а вот эта черная мантия ничего не показала. Ну я начал наезжать на нее, говорю, это, я говорю, это кто такой сидит в черной мантии? Давайте документы, хоть один. Ну, он не слушал что-то там, я уже это совсем это, как говорится, начал правду рубить. Я говорю, это кто такой? Я говорю, документы на стол. Я говорю, вообще, в своем уме, все он... вы взяли, что он судья. Он ни один документ не показал. Вы себе показали, а он не показал. Вы с чего взяли, что он судья? Ну, в общем, вот эта цирка не это. Я им дал понять, что это все цирк, и я в это вообще не верю. Они прекрасно знают, как, как я себя позиционировала, потому что и в камерах везде, я, там на каждой перекличке, там говорят, там фамилия Булгак. Я говорю, Антон из рода Булгаков, сын Николая. всем говорил, что, ну тогда у меня немного другое было самоопределение вот. и соответственно они посмотрели на меня в этом цирковом заседании и говорят ну типа он неадекватный давайте его выведем ну и все они согласились и даже адвокат пошел против персона и это меня просто вывели оттуда вот и все вот вот, вот вот так вот такие судилища у нас якобы выездное заседание а на сайте указано что заседание проходило в кабинете суда который находится там в километре от этого здания То есть по факту оно закончилось ничем, не было никакого конечного вывода этого псевдосуда. Ты просто вышел из, из зала и все, да? Не вышел, меня вывели, а заседание так называемое продолжилось, они там и свидетелей, и специалистов приглашали, что-то они там заседали где-то, не знаю, может час, может полтора, а потом они когда выходили, я им опять всем, они так это друг за дружкой это как сказать друг за дружкой шли как это как в стой по струнке И я им говорю вы говорю в своем уме это вы с чего взяли что это суде но ну, они так быстро ушли а потом я узнаю ничего мне не выдали не не сказали там был поднялась общественность приехал полномочным по правам человека удалось оформить доверенность там начали документы все знакомиться с материалами дела через доверенность мы мои, мои знакомые и потом где-то не знаю через неделю что ли через нет по-моему где-то через два-три дня что ли выяснилось что они вынесли решение о принудительной госпитализации бессрочной причем там по закону должны были назначить срок какой то есть три или от трех до шести месяцев они решили этот срок не указать, то есть назначили бессрочное, пожизненное, принудительное лечение. Вот. И, соответственно, я сразу взялся за ручку, там я еще раньше это, это взялся за ручку. Ну как взялся? Мне ничего не давали. Ни ручку, ни бумажку, ни карандаш. Туалетной бумаги нет. Ну вот как-то это там крутился, крутился. В итоге нашел... Сначала карандаш, писал все карандашом. Потом ручку купил за тысячу рублей у пациентов договорился. Потом мне все-таки подарили. Потом я начал писать ручкой. Это, когда я у врача спрашивал, говорю это, а чем мне писать апелляцию, то, если мне ручкой и бумагу не дают? Он говорит, пиши кровью. Не знаю, шутил он или нет. Ну, в итоге я все нашел, написал апелляцию снаружи, снаружи написали апелляцию и все, пошел вот этот рфский процесс по обжалованию. А как, а как этот... ты оформлял эту апелляцию? Ты указывал? Физ лицо или как, как это оформлял Просто мне интересно, на самом деле, вот если человек такой столкнется даже с такой ситуацией, как ему подобный документ составлять от имени кого? Тогда я, у меня был уровень сознания, что я, что я человек. То есть я там писал от живого человека Антон из рода Булгакса, Николая. Но я точно не помню. У меня есть эти все и рукописи, которые я там писал. Около 200 страниц, там я 13 руччика списал и обращение требования всякие апелляции вот это рукописное все, все, все это у меня сохранилось все есть в принципе поэтому это уже видео заснято что там творилось в этой психушке вот. но пока не озвучиваю придерживаю компромат если со мной что то случится вот. ну, и смотри, это... да да да. да. Продолжаю. то есть изнутри начал их это постоянно там писать что нет туалетной бумаги плохо кормят книгу жалко и предложение истребовал требовал свиданий требовал звонков есть требовал закона психиатрии писал что там у них плохо стирает одежду где-то лампочка перегорел ну все подряд писал и писал и писал и писал короче они, они там от меня стреляться начали ну, образно говоря вот и соответственно и снаружи тоже общественность поднялась писали со всех стран не только городов россии но и со всех стран звонили писали то есть, нет, периодически то разрешали то запрещались и свидания, и звонки причем звонки вот две минуты два раза в неделю и вот представь у меня потом в итоге через, через ну, не через 40 наверное, у меня было списано две страницы этих телефонах и вот я у меня было два дня между звонками, да? два-три дня между звонками, чтобы э, обдумать, с кем... вот У меня было две страницы списаны, это примерно там 40-60 номеров телефонных. Мне надо было подумать, кому позвонить из этих 60 человек и что сказать. То есть за эти две минуты, которые разрешены, там можно позвонить ну, одному, максимум двум, в крайнем случае трем, И то не факт, что дозвонишься. Вот. И вот в таком режиме это, вот такие звонки проходили. То есть экстремальная ситуация со всех сторон, везде и во всем. При этом я не знал, выйду я, не выйду, останусь я тут или нет, или что со мной произойдет. Ну, санитары там некоторые так и прям так и говорили, говорят, как только вынесут решение оставить тебя тут, я тебя это, сам, сам привяжу и уколю короче. Ну, хотя я с ним нормально общался. Я говорю, ну я говорю, благодарствую за откровенность, но ну, у меня к вам нет злобы. Все. Андрей Антон, а можно ну, так адвокат, как он появился вообще в этом деле? Ты не смог Понятия сам не свои права? Понятия не имею. Я, меня завели вот, вот в этот, палату номер один, звукоизолированную. Там все были в белых в халатках. Я даже не знал, что это адвокат. Он показывает там это удостоверение какое-то. Вот говорит, удостоверение адвоката. Я я еще подумал, а, че, а какой адвокат, с их стороны или, с мо, это, или с, это, со стороны моей персоны? Он, он ни договор, ни контракт, ни разговаривал со мной, ничего не было. То есть он впервые там появился, вот я его там первый раз, впервые в жизни видел и последний раз в жизни видел. Я его больше никогда не видел, понимаешь? И больше с ним никогда не разговаривал. Короче, чисто технически, просто так тебе подсунули человека, сказать, это твой адвокат, типа для того, чтобы, типа, вот это все событие, оно происходило в, их, в рамках их закона, правильно, да? Чтобы, как бы это адвокат, раз, галочки, есть. Да. Подожди, это раз для галочки, но не только для галочки, а для того, чтобы он пошел против моей персоны. Там, когда мы читали потом заключение, там этот Бурловский, черная мантия, он так и написал, что, типа, этот Дерендяев, якобы адвокат, он встал он на сторону обвинения, то есть он встал на сторону психиатрической больницы и подтвердил свое мнение, что да, типа, он действительно, типа, больной, и его надо лечить. Хотя, по идее, как адвокат, он должен был защищать, мои, это моей персоны. Как они это аргументировали, на основе чего ты, ты, ты больной? Ну, вот я понять не могу. Просто вот они решили тебя просто положить без каких-то аргументов, просто тупо вот, и все? Есть видео с разбором апелляционного решения. То есть был подана апелляция, там даже несколько их дополнений. Вот. И через 62 дня состоялось заседание в окружном фантомансийском суде так называемом там уже трое три черной мантии заседали и они пришли однозначно к выводу что решение вот этого черной мантии бурлутского она совершенно не соответствует законодательству нарушает все нормы права ни на чем не основано и то есть там прям были формулировки такие вот есть видео по на эту тему называется мы живые и здоровые или коллегия против бурлутского «Окружная коллегия против Бурлузского». Вот, и там я вот это определение полностью рассказываю, показываю. Там, это, и там вот есть такие слова. То есть в основу они положили что? Обвинение и заключение. Что якобы какие-то сотрудники полиции, ни фамилии, ни имен, ни отчеств, ни званий, ничего. Откуда, кто такие? Просто со слов сотрудников полиции. Вот эту фразу они положили в основу это, своего решения, вот этот Бурлузский. А это, ну то есть, ну вот представьте это, там птичка начерикала где-то, понимаешь, вот так вот, со, со, с пениечесинички, мы решили, что вот он это куку, -ку. типа того. Смотри, а такой еще вопрос: может ли, ну как, не то что не может ли, да, вот если я провозглашаю себя суверенным человеком, могу ли я параллельно с этим взаимодействовать с, с этой системой на основе своих вот документов физлица. Не является ли это, вот как мне тут озвучили, что это какая-то подстава, что ты вот взаимодействуешь с системой, ты взаимодействуешь с системой, то есть там ну, обмен деньгами в банке, ну, другие какие-то вещи. То есть, ну вот поясни вот этот вопрос, пожалуйста, не для меня больше, а вот для людей. Спасибо. Тут первое, что нужно осознать, это растождествить себя с персоной. С персоной, с это... Осознать, осознать кто ты. Вот, вот смотри, ты говоришь, что человек, человек, человек, а ты мне можешь дать определение слова человек? Независимый, живорожденное, создание с интеллектом, с душой воплощенные в материальную оболочку. Ну, я бы так бы это сказал со своей точки зрения, ну, так быстро, да, не задумываясь. Отлично. Ты хоть какое-то определение можешь дать. Многие вообще не могут разъяснить, кто это что это. Но опять же, ты назвал общие фразы и общие слова. Меня интересует универсальное определение, которое подходит ко всему и к каждому человеку. Вот, допустим, мужчина это человек? Да. А женщина? Конечно, конечно. А почему ты не произнес слова мужчина и женщина, когда давал определение слова человек? Ну, это разделение на гендер. То есть это уже как бы подклассификация, может быть, либо не знаю, как это объяснить. Ну, как бы. Так такой фактор, он является косвенным. То есть, потому что тот и тот э, представитель человеческого рода является человеком. Так? Нет? Как, ну, проф... Дай свою формулировку более точную. Может, я над этим не то... думал. Ну да, я сколько думал, я тоже не могу найти универсальное определение этому слову. Но чем мне удалось выяснить? В общепринятом понимании человек — это биологический вид, который состоит из мужчин и женщин. Согласен? Конечно, да. Соответственно, человек это мужчина и женщина. Это вот как в программировании, да, в, этом, в компьютерах вообще. То есть есть бит, так называемая минимальная единица информации, которая является либо нулем, либо единичкой. Вот человек примерно то же самое: минимальная единица системы точнее сказать, максимально, потому что человек – это высшая ценность для системы, это прописано и в Конституции. В Конституции, Конституция, человек... да. носитель да. власти. Да, да, да. Вот, вот то же самое в программировании. Бит – это носитель информации, либо нолик, либо единичка. Вот человек – это тоже такая, скажем так, абстракция, которая состоит либо, из, либо является мужчиной, либо женщиной. Ну, правда, есть гибриды всякие, там гемофродиты, там гемофродиты, не... бесполезно, и т.д., и т.п. Но признаки одни и те же. Разумное существо с ногами, руками, там, это, половыми органами, типа, типа того. Так, так, вопрос. Так, Если я взаимодействую с этой системой, я же не отказываюсь от своего утверждения, что я человек живой? То есть, ну, если я нахожусь в системе, я с, с каким-то образом взаимодействую. Опять-таки, ну, утверждение физлицо это как маска, да? То есть, если это маска, соответственно, я могу ее надевать, могу надевать много масок, но в то же самое время я остаюсь тем же самым человеком. Ну, правильно, логично, нет? Вот давай пойдем снизу. Смотри, я тебе просто сразу нарисую: низшая система на единица. это физическое лицо, которое ограждено в правах и свободах по максимуму. Это ты можешь убедиться по всем кодексам, там жилищный, там, гражданский, уголовный конституция, постановление и все остальное. То есть у физлиц максимум обязанностей, минимум прав и минимум свобод. Дальше выше идет гражданин. Там, там получше ситуация. Но высшей ценностью, то есть с минимальным ограничением прав и свобод, и с минимальными обязанностями для системы является человек. Но это все равно системная единица. А вот мужчины и женщины нигде в законодательстве, кроме одного места, не прописаны. Это вот в Конституции есть статья, там написано, мужчины и женщины равны правах. Но кто это? мужчина и женщины. Нигде не разъясняется, не поясняется. И дальше нигде, ни в каких законах они не фигурируют. То есть они вне системы. Поэтому от твоего самоопределения зависит, что ты сам себе навесишь и кем ты сам себя признаешь. Вот есть такая пословица, это... Назвался груздем, полезая в корзину. Соответственно, назвался физическим лицом, вот, знаешь, к тебе применимы все вот эти, э, как к низшему, нижней системной единице, физическому лицу применимы все законы, там, где есть слово «физическое лицо». Назвался ну, гражданином. Там, да. А? Ну, опять-таки, это же можно как бы... Ну, это постоянная единица, получается? Если ты уже призвался, признался физическим лицом, то это постоянно или это как бы... ну ты можешь сказать нет уже я не физлицо типа переобуться а, я тебе так скажу кон вот, вот подходим к главному до да? кон свободы воли знаешь что такое ну да я слышал слышал такое да. все все вселенский Это закон кон. свободы слова да, не, да. не слова да я понял понял кон мироздания самый главный кон свободы воли данный творцом Соответственно, в любой момент, в любое время, в любом месте, в любой ситуации у каждого есть выбор. Просто мало кто об этом осознает. Это легко проверяется. Вон э, тест, я такой задаю людям. Ответим это, допустим, назовите все возможные варианты. И ниже написано один да, два нет. И обычно все говорят, ну тут два варианта, это, либо да, либо нет. Есть третий вариант вообще никакого. Да есть миллионы, миллионы, миллиарды, триллионы, бесконечное количество вариантов. Называю. Сначала да, потом нет. Сначала нет, потом да. Не да, не нет. И да, и нет. Нет, а может быть и да. И т.д., и т.п., и, и в зависимости от времени, ситуации, погоды и все остальное. Короче, бесконечное количество вариантов. Но мало кто ну, это да. осознает. Ну да. Это называется выборы без выбора. Они говорят, что есть выбор без выбора, но по факту они навязывают этот выбор. Да, с этим понятно. Смотри, а вот что насчет новорожденных детей? Вот э, есть такая вещь, что вот э, в графе там указывается живой человек э, и что вообще вот с этим. Просто мне скоро ребенок родится через два месяца. Мне этот вопрос интересен. Как это вообще происходит? Говорят, что будут с пятки кровь. Э, что куда-то там отправляет тебе эта информация известна? Да, эта процедура называется скрининг. У меня скоро состоится диалог с, с медсестрой, которая этим непосредственно занималась. Да, вот скрининг. А как эти, как дети они оформляются? И как это вообще? Вот, э, в плане, там, там написано в документе, что человек живой, и говорят, что потом человек что, умирает, вот физлицо, что из себя представляет, это... Ну, вот в плане живого и мертвого человека. Смотри, когда э, рождается вообще либо мальчик, либо девочка. Ну, и, соответственно, там есть гибриды. Вот э, Родился мальчик, э, выдают свидетельство, медицинское свидетельство о рождении в роддоме, о том, что родился живой, доношенный. Э, нет, не где-то пишут живой, где-то живорожденный. Доношенный мальчик, вес такой-то. Эту справку, медицинское свидетельство о рождении, несут в ЗАГС, и в ЗАГСе выдают свидетельство о рождении, вносят в книгу актовых состояний, гражданского состояния, вносят запись и видоизменяют уже, то есть они, они ну, какую-то подмену типа того делают. И у них там вместо мальчика, получается, родился некий ребенок уже, понимаешь? Человек маленький человек, по сути. То есть минимальная система, системная единица. Высшая ценность, но при этом еще, как говорится, это еще не доросла. Ну, зеленое яблоко, типа. Не созревшее. Так вот, это, у этого ребенка начинают появляться какие-то атрибуты. Типа вот, как я не знаю, как у вещи какой-то. Пол, дата рождения. Понимаешь, не день рождения, а дата рождения. Пол, пол какой-то. Хотя все мы раньше говорили, что мужского рода или женского рода. А там появляется какой-то пол. Ре мальчик превращается в ребенка и, и, и выдается свидетельство на ребенка. Там уже появляется какое-то имя, отчество, фамилия, то есть придуманные. Родители это все подтверждают. А скрининг мы предполагаем, что делается именно для того, чтобы как обеспечительное имущество отправить. Там такие пятна делаются. То есть, там если посмотреть фото в интернете, там четыре, что ли, круга таких больших делаются. Но они размером ну, вот где-то в половину с, это, с мою ладошку. Я не знаю, сантиметров пять диаметр. Вот, вот, вот столько крови должны сделать, взять из пятки. И таких э, кружков, 5-сантиметровых, с кровью ребенка, нужно сделать 4. И отправляется это куда-то, неизвестно куда, причем на бланках, которые сделаны в США, там прям видно, что это от, отпечатано это в типографии США. Куда это отправляется? Зачем? Никто ничего не знает, но есть предположение. А сбросишь, у тебя есть этот бланк, сбросишь его в чат посмотреть, что интересно очень. Если ну, если найду скрину, это в интернете гуляет, можно найти скрининг, скрининг э, пятка, мальчик, там, я не знаю, родом наберете, увидите сразу, в гугле вводишь четыре ключевых слова и выбираешь картинки. А что ты скажешь насчет родового наследия? Вот человек рождается, да, у него есть родовое наследие, ты, ты, что об этом скажешь, сказать можешь? Ну, по всем понятиям, даже вот в Библии написано, там, во второй или в какой главе, в самом начале, что... И создал там Бог мужчину и женщину, и сказал, вот вам земля, владейте ею там, и владычествуйте, в общем, в пользовании землю даровал. Так вот, вся земля принадлежит всем, всем живым мужчинам и женщинам. Так вот, чтобы они не заявляли свои права на всю, на всю эту землю, на все эти богатства и недра. Им начинает вот это все, вот это какое-то чаромутие, понимаешь, переводит их в статус физических лиц, персон, и они и им в это внушают, и они сами себя признают физлицами и персонами, и знанными, и т.д., и т.п., и бумажками. Вот приходят в суд, и его спрашивают, вы кто? Он говорит, я там имя, отчество, фамилия. А, ну все понятно, учетная запись. А если он придет и скажет, я живой мужчина, мне дарована вся земля в обладении, я здесь хозяин на этой земле, я стою на своей земле, а ты кто такой? То тут разговор совсем другой получится. А каких ты, ты, ты какую-то религию признаешь за таковую? Нет, я не религиозный. Ни Библию, ни Коран не читал, но мне много людей рассказывали. Я человек верующий, верю в единого Творца. Творец это все, буквально все. Ну, пока еще никто не спорил мое определение, что Творец это все. А все, все остальное это части Творца. Я часть Творца, и ты часть Творца. И вот этот телефон, по которому мы говорим, тоже часть Творца. Все является творцами, ну, частью творцами, частью творца. Я с 100 согласен. Да, а сам творец это, это все. Вот я и этот творец, он разумный, и вот воля каждого из нас это в совокупности, есть воля творца. Смотри, а вот вопрос насчет того, что говорят, что если отправить куда-то какой-то запрос там либо в Ватикан, либо в ООН, что потребовать какие-то подтверждения там либо что-то такое какие-то документы о, в плане живого человека что ты ну, по этому поводу можешь сказать это целесообразно это вообще имеет какой-то смысл это логику ну это еще два года назад даже три года назад поднялась движуха в кавычках то есть многие захотели там, пошла тема что на, надо обязательно уведомлять Ватикан потому что ну все дороги ведут в Рим и это много кто выяснял через британскую корону тоже это связано все все оттуда проистекает то есть есть какие-то архивы вроде как в ватикане все все вот эти персоны там хранятся все эти скрининги там короче смысл в чем самый ценный эквивалент ценности это золото и вот когда мальчик или девочка рождаются их обязательно взвешивают есть теория, что взвешивают не просто так, а для того, чтобы объявить начальную ценность данного, в кавычках, живого материала буквально. То есть взвешивают там 3,6 килограмма. Вплоть до грамма взвешивают. Понимаешь, не там 3,6 а пишут это полностью там, вплоть до тысячной. И вот, вот в этом эквиваленте выделяется из общего мирового запаса это, столько же золота. И это, то есть Для чего это все отправляется, вот эти скрининги и персоны создаются? То есть создается фирма, по сути. Кто-то называет это, вот свидетельство о рождении – это физическое лицо, паспорт – это уже юридическое лицо, потому что капслоком все прописано. Фамилия, имя и отчество капслоком, не, не по правилам русского языка. А так пишут только аббревиатуры, надписи надгробные и название юридических фирм. Вот. И, соответственно, за залоговое имущество основной капитал это вот как раз э, вес золота, который соответствует весу при рождении, плюс 4% в год и где-то к 40 годам набегает там что-то 40 миллионов что ли евро, как минимум. А как можно лопыт... как-то это потребовать, эту сумму, или как-то востребовать у кого-то, как это, как это вообще происходит? То есть, это где-то выделяется на наше имя. То мы как-то можем это востребовать, или нет. Ну, я тебе так скажу: многие погнались именно вот за этими де деньгами, золотом и т.д., т.п. Я эту тему не изучал, потому что для меня вот эти все денежные вопросы, они на самом последнем месте. Как крайняя необходимость поддерживать жизнь физического тела. В плане того, что нужно что-то кушать, нужно как-то передвигаться, что-то как деваться и, и тому подобное. Поэтому у меня ты цель... такую позицию аскетизма больше, да, придерживаешься Да. да мне... Что такое аскетизм? Ну, ущемление себя в каких-то там удобствах, можно так сказать. Нет, я себя ни в чем не ущемляю, я просто расставил для себя приоритеты. У меня сейчас приоритет номер один это а, безоплатный труд во всеобщее благо. А, Приоритет в этом направлении, я считаю, это повышение уровня осознанности каждого, каждого человека в отдельности. Можно еще такой? Ну, окей, вопрос такой еще. Смотри, чисто логический. если ты проявляешь, как бы, этой системе опасность, этой информация, что ты доносишь до людей, помимо попытки посадить тебя в дурдом, они, то есть, система. Делал еще какие-то шаги в твою сторону? Может быть, они пытались с тобой как-то полюбовно решить этот вопрос? Ну, в смысле, что работай с нами, в таком плане было такое, нет? Конечно. Мне, меня же когда вот в камере держали 22 дня, сначала 10, потом 12 суток, три года назад, мне конкретно эти предложения поступали и угрозы еще одно видео и мы тебя это в лес вывезем там положим килограмм героина в карман кто-то сказал это я с пакетом на голове был наручников сидел на стуле Кто-то мне слева сказал мужским голосом ты достал весь город еще еще одно видео и я тебе лично один килограмм героина положу в карман но ну, я отнесся с юмором к этой угрозе потому что я потом ну примерно не знаю в интернете нашел какие-то там цены не знаю Правда это или нет, ну короче, в эквиваленте это так получилось, что каждое мое видео примерно 100 тысяч долларов стоит. Ну а почему они сейчас не, не принимают никаких активных действий к тебе, не применяют? Почему? Предпринимают, предпринимают, просто ввиду того, что слишком много народу меня поддерживает, и если со мной что-то случится, это будет колоссальный резонанс на весь мир. Это просто все поймут, что я был на правильном пути, а системе это невыгодно им проще это игнорировать меня. Против меня там вот ты одну из статей таких нашел в Википедии. Вот таких статей очень много в интернете. И местные СМИ, да, и... Да, да. и НТВ да, приезжало. Да, эта статья, она, она и побудила тебя найти, потому что я такой человек, что я копаю до, до последнего, и искал тебя для того, чтобы ты просто пояснил эту ситуацию. Без критики, без никакой, просто я говорю, что я очень много чего копаю, потому что ищу вопросы, точнее, ответы на свои вопросы, потому что и канал свой создал. Вот, и смотри, сейчас я все свои вопросы задал, в принципе, да, здесь еще находятся люди, которые, может, они хотят что тебе задать какой-то вопрос, и у меня к тебе еще последний вопрос такой. Запишем интервью у меня на канале. Да, запросто в каком формате? Ну вот, созвонимся там, например, там Zoom, и ты расскажешь вот именно эту тему, раскроешь более широко на мою аудиторию, которая, в принципе, может быть, не все это знают, понимают. Вот, чтобы донести информацию до людей. И Ну, как бы заинтересовать, я оставлю ссылку на твой канал, если люди захотят более подробно узнать, они перейдут как бы и подробно изучат этот вопрос. Добро, даю добро, и плюс я еще даю добро, у меня все видео с лицензией Creative Commons, то есть разрешено повторное использование, даже с монетизацией, то есть ты можешь скачать любое мое видео, разместить у себя и включить монетизацию, если хочешь. Мне, мне монетизация не нужна, мне, мне, не, не это главное. Э, окей, ну я... Да. Смотри, смотри, я тоже два года не включал монетизацию принципиально, до тех пор, пока у меня острый не встал вопрос финансовый. И у меня стал выбор, либо я еще э, пути подрабатывания и трачу половину своей жизни, как минимум, на то, чтобы заработать денег, либо я просто включаю монетизацию и дальше продолжаю просвещать народ. Но я тебе скажу, монетизация не сильно спасает. То есть я, я иногда даже покушать нечего. Ну вот я о том же, что в принципе люди тоже не понимают. Я сейчас более такие тоже вещи... Ну, сначала на своем канале я такие более теоретические, такие развлекательные темы заделал, пошел, чтобы привлечь внимание людей. Моему каналу вообще месяц. Потом начал сотрудничать с другими блогерами, брать у них интервью. Вот. Ну и сейчас уже начал более такую глубокую вещь, рассказывать свой опыт там, эзотерический, духовного развития. Просто я 18 лет у меня была клиническая смерть, и последние 14 лет я вот занимаюсь тем, что я саморазвиваюсь. Вот. И приходит такой момент, когда ты уже наполнился миллионом всякой информации, и тебе просто, ну, просто необходимо ее из себя уже проецировать, да, то есть, и вот так вот я начал свое, так сказать, деятельность на Ютубе. Так, ну в общем, я думаю, это мы все обсудим уже в личном. Давайте вот Билл хочет ответ Саша. Ну, давай Сашу разрешить говорить, да, Саша. Здравствуй, Антон. А у меня вот два таких основных вопроса. Первый – это то, что касается частной собственности. Ну, у тебя есть, вот, например, жилье какое-то, да? То есть как оно зарегистрировано, как оно у тебя, ну, если есть, есть, чтобы вот государство не пыталось его отнять. И второе, интересно, по поводу налогов. Ты платишь хоть какие-то налоги или нет? К вопросу номер один. Ни у кого в этом мире нет ничего, кроме земли под ногами. В подтверждение, давай разберемся. Вот у тебя есть твое имя, Александр, допустим, ты его сам придумал. Вот в этом смысле мне очень помог осознать это все. Это Мартьянов Олег. Он сейчас в СИЗО находится, или даже в тюрьме, я даже не знаю, где он. В общем, у него, у него там тоже АМОН был и все остальное. Он тоже такой очень сильный, мощный логик. Так вот он рассказал, что такой диалог у нас с ним состоялся. Он говорит, «И вот у тебя есть имя, оно твое? Нет, тебе его придумали родители. То есть это их интеллектуальная собственность. У тебя есть доверенность от них или какое-то дарственное, или завещание, что они завещают тебе свою интеллектуальную собственность? Потому что это они придумали это имя. А имя как создается совместно с ЗАГСом, то есть это прописывается на бумаге в свидетельстве рождения именно. И получается, вот, вот на эту персону, которая создана совместно с ЗАГСом, родители там как выступают просто как авторы этого наименования. А получается, вот эту персону создает именно система. А потом на основе этого свидетельства рождения это, создается паспорт. А все оформляется на паспорт. И получается, все принадлежит системе. Вот, ну, буквально, почему происходит беспредел, почему система так беспределит? Потому что, ну, а по факту, это вот, вот они создали эти документы. Они создали эту персону, и они имеют все права на, на все, что принадлежит этой персоне. А когда вот это осознаешь, что это на самом деле тебе вообще ничего не принадлежит. Сейчас, секунду. Да, да, да, Я хотел. Я хотел спросить у Антона. Нашел ли подождите, он. Подождите, вообще... подождите, подождите, подождите. Там еще и Александру не ответил на второй вопрос. Да, да, да. Да, да. По поводу налогов. Каждый из нас, покупая любую покупку в любом магазине, платит налоги. Обратите внимание, почитайте любой чек. Там есть стоимость, включен НДС. Налог на добавочную стоимость. Поэтому если вам кто-то говорит, ну мне часто, часто чиновники заявляют, что типа я здесь там налоги не плачу, вот, когда я ему об этом говорю, у них больше никаких аргументов не возникает. Да, Билл, какой вопрос? Да, вот я хотел спросить по поводу того, что вот в результате всех этих ментарств, так называемых, нашел ли способ Антон взаимодействовать с системой, заявить о себе как о человеке живом, то есть о своих правах каких-то родовых, о том, что вот хотя бы там клочок земли он тебе принадлежит безусловно и безоплатно, чтобы система с этим считалась вот, чтобы система вообще услышала, в принципе, что, о том, что ты говоришь, что ты живой человек, и чтобы система с этим согласилась. Есть такой факт вообще или нет? Спасибо. Такие мысли были изначально у всех, и многие сейчас двигаются в этом направлении. Кто-то через общины, кто-то самостоятельно. Мне даже известно об одном случае таком, не помню в каком крае где-то все это недалеко от Москвы один мужчина ему удалось какой-то пионерский лагерь приобрести на имя живого мужчины прям что-то через договор, короче и что-то там на него наезжали очень сильно, очень мощно в итоге он все отстоял, потому что он очень волевой и в итоге у него во владении собственности оказалась именно вот эта вот вся территория вместе со зданиями, короче бывшего пионерского лагеря. Каким-то образом ему удалось систему заставить признать, что теперь это все принадлежит именно ему. Но Билл думал, задал вопрос именно конкретно тебе, удалось ли тебе конкретно. Вот, то есть такие случаи есть. Конкретно мне, то есть, как сказать, меня просто на это, на это времени не хватает. Я хочу этим заняться, да, нужно копать именно в сторону Земли. Но пока я этим не занимался. У меня сейчас главная цель – это именно просвещение, пробуждение других людей. По поводу, как это применять, практический способ, я показал в своем видео «Победа живого мужчины в суде РФ». Я, сделал, я будет... сделал репост в чат, да, чтобы все увидели. Да, там так называемая черная мантия» король Елена Петровна обращалась ко мне как к живому мужчине, и когда она конкретный вопрос задала, вы говорит это лицо что-то, на такое спросила. Я сказал нет, я не. А вы говорит, не являетесь лицом? Я говорю нет, совершенно верно, я не являюсь лицом, я живой мужчина, хозяин меня Антон. Она, она говорит тогда я зачитываю права лицу а единственное лицо должностное, которое присутствовало в этом кабинете. Была именно она, то есть она сама себе зачитала, потому что ни приставов, никого больше не было, мы вдвоем присутствовали. И получается, вот она подтвердила факт, что вот, вот эту всю вот эту теорию, темы живых и т.д. и т.п. она все подтвердила на практике. То есть она сама себе права зачитала. Да, да. Еще один вопрос. Вот касательно именно документов начальных, на которые ссылаются везде, вот, в чатах, и на каналах, что вот, которые морское право как бы устанавливают, и которые якобы действительны по сей день. Они есть вообще в каком-то формате, чтобы их можно было обозреть? Сами документы вот эти про живых людей, которые в течение там, 7 лет, по-моему, если не объявляют себя живыми, то уже там они считаются мертвыми, соответственно, отходят английской короне, ну, что-то такое. Вообще, сами эти документы вы видели или кто-то видел вообще? Можно их увидеть? Спасибо. Ты имеешь в виду так называемый здесь акт 1666 года? Ну, наверное, это подразумеваем. Да. Включи микрофон, дай мне с ним поговорить. Бил, какие да, документы да. имеешь в виду? Да, да, да вот эти именно, вот, которые, о которых ты сейчас сказал. Ну вот это все оттуда пошло, то есть этот здесь q акт, его легко можно найти в интернете. Набираете 1,36, шестерки, то есть это год издания. И здесь q акт, то есть там я не помню на каком, на французском что ли. Там вся фишка в том, что закон-то британский, а вы выпустили на французском языке тоже что-то намудрили не там. Так вот именно оттуда там и эти фразы, что все имущество, ну как это в теории выглядит. Вот даже это Екатерина Тропицова изначально рассказывала в своем видео, что в этом акте сказано, что типа, была какая-то эпидемия, все попрятались по домам, по подвалам и долго никто не вылазил наружу, кто-то в плавание уплыл подальше. И, короче, очень много имущества осталось безхозным, чтобы не искать этих хозяев, издали вот такой, так называемый, закон в кавычках, что если владелец не объявится через 7 лет, то все имущество переходит от управления государством, от так называемый траст, доверительное управление. Вот слово траст буквально означает доверительное управление, доверительное этим имуществом. И, насколько мне известно, эта ситуация полностью описана в книгах французского писателя, как же там, граф Монте-Кристо. Вот он пропал, его не было, короче, всем его имуществом завладели. А он потом вернулся и это, истребовал обратно. Ему за, это, за, за управление этим имуществом, как в качестве вознаграждения, в качестве так называемых процентов, что-то там какой-то корабль подарили. Вот касательно вот этого, вот этого закона 1666 года, можно ли ссылаться сейчас в судах, как на, на юридический документ, там правоустанавливающий какой-то? И еще один вопрос по поводу вот этой аббревиатуры, когда пишешь CF by АР, то есть под принуждением, вот эта практика как-то использовалась с тобой или вообще есть подтверждение того, что это рабочая схема? Ну, давай по очереди по одному вопросу задать. Один вопрос, один ответ. Потом следующий вопрос. Потом мы так запутаемся. Так, по поводу ссылаться на этот документ да? мысль хорошая но не многие на него ссылаются но не приводят в качестве доказательства чтобы его привести в качестве доказательства в российских так называемых судах э, по моей логике ну и по всеобщей необходимо этот эту бумагу истребовать оригинал там или заверен надлежащим образом копию из архивов британии там или не знаю где хранится потом апостелировать чтобы это котировалось в других странах и сделать перевод через нотариуса, там это, заверить тоже реально перевод. И когда это будет перейдено на русский язык через нотариуса и вот тогда его можно определять в качестве доказательства. Так, о таком я еще не слышал, чтобы кто-то так делал. Но мысль хорошая. Я думаю, скоро, наверное, кто-то так захочет сделать. Так, второй вопрос. Ну, а про что был? А, да, да, извиняюсь. Да, Билл, какой второй вопрос? По поводу аббревиатуры cf by AR, что под принуждением ты подпись ставишь значит об этом есть два видео роспись под принуждением и паспорт под принуждением там показана небольшая практика я это применил сейчас где-то год назад когда случайно ОСПЕДе заехала где-то там под Екатеринбургом в какой-то якобы закрытый город, и это вызвали полицию, ну, и я решил протестировать, написал там запрещающие надписи, закрывающие, то есть без акцепта, без оборота на меня, по вексельному праву, CFBi применил, насколько я помню, и по сути это все сработало, и больше скажу мне со всей страны, со всего мира даже приходит информация, что это все работает, но не везде, не всегда, не у всех. То есть нужно разбираться, где это можно применять, где где, где лучше словами своими написать. Зависит еще от уровня осознанности того, кто пишет, потому что все вот мне присылают протокол за маску кого-то по это задержали и он присылает протокол. Так он вместо того, чтобы там давать объяснения и в самом главной графе написать права не разъяснены, он просто пишет там ЦВБ и АР и думает, что это его спасет. И вот он везде во всем даже никаких объяснений вместо объяснений тоже пишет там это ЦВБ и и не зачеркивает слова, ни подпись, ни дата, ни персона, ни виновное лицо. Ничего не зачеркивает. А вот просто Цейфбай думает, это как волшебная палочка от всего его спасет. Нифига подобного. Нужно соображать, где что пишешь, как пишешь. Антон, как твой канал называется, чтобы вставить? Сургудна, отзор 2, в ютубе. Ладно, потом вставлю. Да, вон, смотри, этот документ, это он называется Understanding Kestue Kua Act 1666 года. Existence of life, правильно, да? Это он, я их понимаю. Нет, это ты читаешь какую-то статью про этот документ, потому что тут присутствует английский язык и название, французское название самого акта. Сам документ в оригинале издан на французском языке. Угу, я понял. И там вот скинули этот скрининг ножки, тоже фотку выше в этом в чате. Как она выглядит? О, молодцы! Потому что кто ищет, тот найдет сам. Кто не ищет, тому хоть в руки дай, все равно не найдет. Я все сам искал. И NHS. Ну, если тебе что-то нужно искать, ко мне обращайся, потому что я тоже очень сильно в поиске продвинут. Я все прям тоже. Любую информацию. Просто смотри. Как я вообще, как начал искать тебя, да, как вообще начал этот разговор? С того, что ребята начали рассказывать вот эту всю вещь, а я говорю, блин, я пока сам не проверю, ну, блин, я просто такой человек, я не поверю. Но я сам эту тему немножко изучал, да, поверхностно. А зашел человек, там, Вениамин такой, с Германии, там, где эту тему очень сильно продвигают, вот, из чата определенного, и он начал прямо на меня наезжать, то есть там том плане, что, типа, почему ты себе сделал статус такой в Телеграме, что ты человек ну, суверен и тому подобное, а тут ты говоришь, что ты был в суде. Ну, у меня сейчас судебное разбирательство в Израиле происходит по банкротству, решение уже принято, я ничего платить не должен, но там не совсем суд, там другая организация, называется предсудебный исполняющий орган, вот, и я как бы там присутствовал, там не было в суде, там был адвокат, который переводил с русского на иврит, я просто с человеком поговорил, он мне он меня понял, ситуацию, и снял с меня вообще какие-то выплаты, вот, так вот, этот человек говорит, типа, ты же, говоришь, что ты суверен, а тут ты, говоришь, взаимодействуешь с судом, и ты, как бы, автоматически теряешь этот статус, и вот, исходя из того, что человек на меня наехал, я думаю, так, окей, ну, значит, этот вопрос досконально изучить, и начал искать истоки, из того, откуда это все пошло, нашел эту статью, нашел э, твое имя, фамилию, вот, ну, мы, ну, мы понимаем уже, что это фейковая статья, и был вот у нас в канале человек, который говорит, я его лично знаю, Никита, я могу тебе дать его номер, то есть, ну, там, не номер, а соцсети, он дал, я тебе сразу написал, ты мне сразу ответил, вот, вот э, ты здесь. На самом деле очень тема, на самом деле широкая, очень важная и интересная, и я хочу, чтобы ты на самом деле ее раскрыл. То есть, как бы, да, потому что, ну, ты понимаешь, что я все, изначально ко всему отношусь критически, вот, но если есть факты, да, то есть неоспоримые, то я с, ним не, не, с ними не спорю, я же не идиот, вот, потому в этом вопросе у меня не было какой-то четкой позиции, и я бы хотел вот у тебя их у, эти ответы услышать, я их услышал, в принципе, понял всю ситуацию и с дурдомом, и с судом, и с адвокатом, и... В принципе, мне понятно. Смотри, у меня вообще такой вопрос: где ты на самом деле вот ищешь все эти документы? Ты же где-то ищешь, ну, где-то ты как-то ты знаешь, как их искать, именно под каким названием, э как это происходит, как ты сам вот ищешь изначально эти источники? Да, так же, как и ты, Google, Яндекс, YouTube, набираешь ключевые слова и. и, и поиска, а потом ну, он тебе сразу статьи показывает, а ты там еще можешь выбирать картинки и новости, и видео. И иногда на картинках что-то видишь интересное, иногда в видео что-то попадается интересное. Смотри, а ты никогда не подвергал вопросам или критике ту информацию, которую ты находишь? Конечно, я, я стараюсь все на практике проверять. Поэтому я вот так называемые суды и хожу, я проверяю на практике все. Вот я, подожди, хочу в дополнение к твоей речи сказать кое что Первое. А, ты мне напоминаешь <coughs> мне самого себя <coughs> года три назад, когда я это только на начинал заниматься. Я тоже начал со, со всеми связываться, выяснять, искать ключи информации у людей, кто знает, связывался, общался, записывал интервью, все это у меня на видео есть, открыл свой YouTube-канал. Я сначала в чужие чаты залезал, меня оттуда за правду начали выкидывать за критику, за критическое мышление, я понял, что это сигнал, надо что-то свое создавать, свои чаты. Я создал свои чаты, свой YouTube-канал, потом второй и т.д. и т.п. Потом по поводу критического мышления. Когда мне психушку привезли, я им начал это все рассказывать, то же, то же самое, что и вам. Естественно, для них это показалось совершенно каким-то бредом полнейшим, просто идиотизм. И они <смех>, э, решили собрать комиссию. Я нигде такого не слышал. Ну ближайший случай к этому мне недавно человек рассказывал, что у него была комиссия из э, шести человек. Э, то ли у Игоря Севжелезова, то ли еще у кого-то. А у меня было 35 человек как минимум, может даже 40. То есть это здоровенное такое помещение, и вот они там такие скамейки вряд ряд стоят, они все заполнены белыми халатами, слева люди, справа люди, три диктофона, и вот они со мной разговаривали. Хотя мне сказали, что это просто будет беседа с каким-то профессором местного университета. Я, естественно, согласился, давайте за общение пообщаемся. И вот они пригласили и начали всякие провокационные вопросы, там, это, ржать на, на какими-то словами и т.д. и т.п. Но в итоге я им что пояснил? Что я не утверждаю, что это все на самом деле так и есть. Я говорю, они, ну, главный их вопрос прозвучал в самом начале. Как вы думаете, почему вы тут оказались? Я им поясняю, что я исследователь, мне все интересно. Я, я, хочу, вот, я нашел какую-то информацию в интернете: о каких-то там живых, о каком-то здесь кью-акте, какие-то мужчины, там, женщины, физлицы и все остальное. Я это все выясняю, исследую, проверяю на практике, по факту. Я, это не мои слова, это не мое утверждение. Я это все проверяю. И рано или поздно я говорю, я, я все-таки найду, в чем, в чем, где правда, а где ложь, а может даже это. Где-то подтвердится, где-то нет. То есть я следователь. Говорю, вот: а из-за того, что я начинаю это все исследовать и критически мыслить, система, системе это не нравится. Из меня пытались сделать и террориста, и экстремиста. И, и психа, и преступника какого-то. Ничего не, это не получилось. Ну, в итоге-то. А там я им рассказывал, говорю, э, они говорят, ну и что тебе удалось выяснить? Я говорю, а мне удалось выяснить следующее, что есть э, мужчина э, это, вот, в физическом теле, а есть персоны. Это вот, говорю, при, во многих шпионских фильмах показывают. Вот шпион, когда э, это, проваливается на задание, он, у него там какой-то сейф есть специальный. Он, он его открывает. Там у него э, такой чемоданчик дежурный. И в этом чемоданчике э, валюты разных стран и разные паспорта. Так вот, вот в этих паспортах э, там разные фотографии, где-то борода, где-то усы, где-то там, не знаю, там, совсем другие формы лица, э, где-то в очках, где-то там лысый, где-то с волосами, говорю, э, и то же самое с персональными данными, которые там прописаны. То есть э, в, в, в, китайский паспорт это там иероглифы, все, да. Там французский на французском языке со, совершенно другое написание. Хотя некоторые персональные данные совпадают, там, типа то, дата рождения. Но опять же, он, там на другом языке написано. Ну, короче, паспортов много, а человек-то один. Слушай, Антон, а вот такой вот вопрос, смотри. Ну, мы, я понимаю, что мы все знаем, что мы живем в системе. Эта система периодически нам подсказывает на некоторые вещи, может, программирует да, в фильмах, подсказывая нам какие-то интересные события, которые ну, зачастую периодически, точнее, сбываются. Не находил ли ты вопросов вот именно этих юриспруденций, да, то есть лицо, именно ну, за все в фильмах? Джон Вик, третья часть, посмотрите, он там все рассказывает про вексельное право, про то, как взял, когда ты берешь на себя добровольно какие-то обязательства перед системой, то есть вот эту метку выдают, ну, по сути, паспорт, то ты, получается, заключаешь какой-то некий контракт, договор, что обязуешься исполнять. И вот когда он возвращает эту метку, то есть он, по сути, отказывается от обязательств. Подсказки везде, все. Да, и во всем. Вот эти фильмы создают не просто так, это не фантастика. Это все это, они, таким образом, система обязана э, Почитайте откровения инсайдера, так называемые в интернете, там 5 или 6 бесед, и он там это все рассказывает. Он, он сам даже говорит: я здесь, потому что по воле, я здесь по воле Творца. Потому что мы периодически обязаны давать вам информацию, информировать вас. А услышите вы это или нет, это, это, это, это ваши проблемы, типа. Да, я с этим согласен антон бил, бил. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди пока не забыл пока не забыл да, раз ты из израиля пожалуйста узнай такую тему есть такое понятие суд справедливости в израиле это отдельная инстанция отдельный процесс и я даже где-то статью читал об этом но все не представляло случая узнать об этом. У меня к тебе просьба, узнай, пожалуйста. Ну, ты там в Израиле наверняка есть много знакомых, даже если просто с людьми начнем разговаривать. Находится? Есть его географическое положение, я просто туда съезжу, да и все, если есть. Я даже не знаю, что это, здание или там, какой-то орган, или это просто э, кто-то говорил, что можно в любом так называемом суде и трибунале сказать: я требую суд справедливости. И после этого должны произойти чудеса. Вот план Израиля. Вот она поднимает руку, можно что-то об этом хочет сказать? Да, свет. Света? Да, меня слышно? Да. да, да. да слышно. Игорь, насколько я понимаю, скорее всего речь идет о богатстве. Высший суд праведливости. А, да, а да. Я думаю, такое. что это да, да. Поясни, что такое богатство? Богатцы, это считается у нас отдельная инстанция, это высший суд праведливости. Если мы обходим все суды, которые, в принципе, принимают решения не в нашу пользу, тогда мы имеем право обратиться в богатство. И вот их уже решение является основным. Как высший суд, короче, как европейский, Да. Как да, ГАГ, да только местный. Да. Только израильский, Да. Ну, вот... Я тоже знаю, что у вас есть такой орган. А меня интересует то есть, я слышал, что в любом суде, в любом, в, любом, в любом государстве, так называемом, в любом месте, у любого так называемого судьи можно истребовать сказать: я хочу здесь на месте, чтобы состоялся суд справедливости. Смотрите, ну, вот, да, вот, да, да, да. ну, дайте договор. Я просто слышал, что после этих слов происходят какие-то чудеса. Черная мантия снимает себе мантию, заходит в кабинет и вы с ним разговариваете, садитесь и разговариваете на равных, один на один. Что-то такое я слышал. Смотри, вот смотри, я обращался к своим знакомым адвокатам. Меня, кстати, в этом уличили мои подписчики, что я пошел к своим адвокатам спрашивать, есть ли такое физлицо, юрлицо в израильской юридиспруденции, так как у нас нету по факту какого-то четкого законодательства да, в, в государстве, я обратился к пятью адвокатам, и мне адвокаты сказали, что такого разделения в юриспруденции Израиля нету, мы подчиняемся английскому судебному праву, то есть мы э, все прецеденты судебные берем с английского права, и у нас нет разделения на физлицо-юрлицо, есть человек, вот, то есть ну как бы представитель, представитель человек, вот так вот. И мне начали осуждать о том, что кому ты идешь, ты идешь опять-таки к системе, тебе система ничего правильно не скажет. Ну вот, и начали тут меня обменять в этом. Не, не, не, ходить надо, чтобы убедиться в своих предположениях. А, смотри, системщики, да, они никогда тебе не скажут правду полностью, но они обязаны частично выдать правду, что они и сделали они тебе напрямую сказали, что не подчиняются британскому праву. У нас это об этом никто не говорит. Я, да, меня даже, даже когда выводили из первой палаты, где якобы суд состоялся, я так ему и сказал, я говорю, это кто в черной мантии? Я говорю, он вообще на, на британского шпиона похож. Потому что мантии-то черные носят э, судьи только в тех э, странах и государствах, которые... это Впервые они были там, насколько мне известно, именно в Британии. То есть Британия вот этот свои суды распространила везде. И все колонии Британии, они везде, там проходят суды, именно судьи сидят в черных мантиях. Вспомните, в этом Советском Союзе не было никаких мантий. Абсолютно. То есть в гражданской одежде простые люди могли стать судьями, если их уполномочить народ. Сейчас такого нету. Сейчас их назначают. И почти невозможно снять. И, кстати, потом кто-то сказал, что можно сделать документы у юриста, что ты живой человек. Вот Саша тут есть, он мне говорит, что он доказывал мне, что я поеду в Украину и сделаю это официально, у юриста заполню. я говорю, у юриста они не могут это сделать, потому что у них есть готовые бланки, если они сделают такой бланк, который нет у них в этом, ну, в каталоге, да, они могут просто сесть в тюрьму, потому что они заверят документ, которого нет по факту в практике их. А в Израиле я нашел такой документ, что можно пойти к юристу и заверить, что ты живой человек. Правда непонятно зачем, ну как бы понятно зачем, да, но как бы они не объясняют, зачем они этот документ могут заверить. Вот, я, Саша, объяснил, что в Украине, если нету в каталоге документное, это право документное, то есть, да, то есть э, номенклатурное и внутреннее право, они просто тупо сядут, если не заверяют документ, которых нету в э, их, так сказать, правовом э, праве, ну, понимаешь да в документах их. они же под шаблоном работают по готовым статьям что ты по этому поводу можешь сказать все правильно есть шаблоны есть инструкции есть законы но ни один закон не запрещает тебе написать собственноручно на твое собственное воле изъявления и просто заверить его вот у нас в россии это все делается через волеизъявление. выше вот даже в законах прописано что высшим проявлением воли Является референдум через проявление воли изъявления. Что-то такое там такие слова. Вот. То есть система всегда оставляет лазейку, она не имеет права ограничить кон свободы воли. За это не идет прямая ответственность перед Творцом. И они прекрасно это осознают. Поэтому они всегда оставляют лазейку на, на проявление своей воли. Просто мало кто осознает, что он может вообще проявлять эту волю. У меня по этому поводу много видео, как проявлять волю. И через какие слова. И на практике многие люди рассказывают, как только они начинают проявлять свою волю, там через слова я хочу, желаю, повелеваю, приказываю и все остальное, так сразу у них в жизни происходят чудеса. Даже если они мысленно об этом думают и идут в какой-то магазин, то у них там все получается. Без всяких масок. Слушаю, а там, по да. по да, да, да. Подожди, просто... Еще о чем-то хотел сказать. А По поводу, ты, вот, я так понял, на международном уровне, хочешь это все выяснить, работает это или нет. Так вот, я тебе скажу, что прежде чем в России эта тема живых поднялась, эта тема была поднята давно еще в США. И есть такая книга, называется Стро-мен, то есть «Чучело» или как там «Пугало». Вот в этой книге описывается о неком бумажном человеке, который был создан системой и все завязано на этом бумажном человеке. И книга на английском языке, ее можно заказать в интернете, и там вот про все это рассказывается, что как только мужчина осознает себя живым существом, а не вот этим бумажным человеком, то система это ничего не может сделать с ним. И... Получается, она к нему в подчинение попадает, потому что он становится, мало то, что выходит из системы, он еще становится намного выше этой системы. И есть даже видео, по-моему, из канадского суда, там тоже мужчина приходит в так называемый суд, приставы к нему его пытались выгнать, но они опасались даже к нему подходить а так называемая черная мантия пыталась несколько раз его слепить с этой личностью, то есть она там что-то Джон Смит или как там, я не помню уже. Он говорит, вы Джон Смит? Он говорит, нет, у меня есть имя Джон. Он говорит, ну вы же Джон Смит? Он говорит, нет, это не я, не называйте меня так. Вы, вы, вы говорит, его агент? Он говорит, нет, я управляющий делами этой персоны. Говорит, ну, а где Джон Смит? Он достает это удостоверение. Ну, иди вот это удостоверение. Говорит, вот, вот персона, которую вы ищете. И, короче, вот эта черная мантия не смогла его никак слепить с этой персоной, он не давал, он рассуждестлял себя постоянно с этой персоной. И в итоге эта черная мантия там четко четливо видно, что эта черная мантия, когда встала, сделала четкий поклон. То есть он встал, сделал я поклон перед, да, да, перед живым спиной, мужчиной парень а? такой в, кепке да, в да, кепке да да да да да, я да, да, да. Видел. слушай а если вот, вот под... давай вернемся на нынешний момент да да да подожди продолжай да важный момент черная мантия делает поклон перед живым мужчиной то есть признает его верховенство и уходит не найдя персону все смотри у меня вопрос такой насущный смотри вот сейчас у нас ну, по всему миру да, нами сейчас начинает манипулировать и подводят нас к тому, что нам нужно ввести в себя яд. Что ты можешь сказать по этому поводу? Смотри, сейчас будут насильно делать это в школах, в садиках, будут принуждать, сделают с нас меньшинство и будут это навязывать. Если в таком... Это, ну, это опять-таки право, да? Потому что право человека на, на свободу выбора. Что ты можешь сказать по этому поводу? А давай представимся немножко творцами. Маленькими, но, но творцами. Я не представляю, я знаю, что мы творцы. Ну, многие не представляют, что они творцы. Так вот, я хочу, чтобы все представили, что они творцы. И, допустим, ты занимаешься робототехникой, и ты создаешь там микророботов, такие с колесиками, с мозгами, с видеокамерой, короче, с глазками. Ну, такие, типа, микроандроиды кубические. И ты вот их создаешь, создал там 100, 200, там, триллион, короче. И думаешь, ну, где-то их надо разместить там. Создал отдельную планету, короче, разместил их там. И постоянно программное обеспечение меняешь, там корректируешь, там уже начинают появляться какие-то разные виды и все такое. Но у тебя в итоге, чтобы эти андроиды, короче, стали тебе, ну, те охота каких-то этих, ну, скучно тебе, надо каких-то собратьев с кем-то хоть поговорить. И ты вот постепенно, постепенно этих андроидов развиваешь до того, что они вырастают, там сами себе ноги, руки приделали, короче, по образу и подобию твоему. И в итоге они становятся такие же, как ты, то просто они механические и это, ну, немного другие, но, но похожи. И ты с ними можешь разговаривать в итоге. Так вот, примерно то же самое и у нас происходит. То есть у нас, я так предполагаю, творец, он хочет видеть себе равных, и он назрачивает. А когда он видит, что какие-то машинки роботы где-то сломались где-то не хотят ехать у кого-то батарейка слишком плохо работает то есть ну, не хотят двигаться никуда, ничего делать не хотят, не развиваться ну зачем ему такие версии он создаст новые версии он, он, он обратит внимание на те версии, которые развиваются и он их будет всячески поддерживать тех, кто развивается а те, кто погрязли там в какой-то рутине там, лишь бы батарейку зарядить и куда-нибудь куда съездить на, на, на море, чтобы солнечную панель зарядить. Ну, таким ему зачем? Ему нужны такие, которые будут это ему подобно Так вот, это идет та самая, так, так называемая жатва. Собирается урожай, отделяются зерна от плевел. Я, и мы давно уже на практике все вот это про, проявление своей воли проверили. Вот меня когда э, в Екатеринбурге два года назад задержали, за то, что мы решили за женщин заступиться, которые из, из квартиры выселяли. вот, там тоже видео по этому поводу есть. Так вот, меня перед помещением в камеру, это, им нужна была справка о здоровье. И когда меня в наручниках привезли в больницу, как преступника, я говорю, снимите наручники. Ну, удалось договорить, чтобы меня сняли наручники, хотя он не имел права, конвоир. Только вот когда передает в отдел полиции. В итоге он снял и выносит мне две бумажки типа добровольное согласие на медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных данных. Я беру ручку совершенно спокойно, ставлю крест на всю страницу и пишу: запрещаю любое медицинское вмешательство. И это я тогда не знал разницу между подписью и росписью. Ну, немножко осознавал, ну, короче, я там это. Закорючку поставил запрещающих надписей не знал. Вот. Ну, короче, крест поставил и все запретил. И с обратной стороны то же самое. И на второй бумажке то же самое. Я говорю, все, заполнил. Он, ну, а что так быстро? Ну, пойдем к доктору. Заводит меня и дает ему бумажки. Доктор смотрит, говорит, а, а что я сделаю? Он это согласие не дал. Он говорит, в смысле? Ну, мне, говорит, справка нужна хоть какая-то. Ниже его в камеру вести. Он говорит, ну, я а что сделал? Он же он, он не дал согласия. Говорит, ну, придумай что-нибудь. Говорит, ну, говорит, это, что ты, говорит, здоров? Я говорю, здоров. Жалобы есть? Я говорю, нет. И он сам от руки выписал какую-то справку, передал ему. И когда он, это, доктором, это, я с ним поговорил, поговорил, что-то мы пообщались, и что-то я, это, у конвоира что-то сижу, у меня прям настроение хреновое, я конвоиру говорю, это, типа, есть сигарет? Он говорит, нету. Я, я говорю, ну это, я же знаю, что в камере сигареты пригодятся. И доктор это услышал, и сам достал пачку сигарет, почти полную, из, из стола. Оставил себе две сигареты, а всю пачку мне передал. То есть он, осозна, он сразу увидел, кто перед ним. Потому что 99,9% всегда все заполняет и везде расписывается. Вот ответ на твой вопрос по поводу яда. Отсев идет. Есть воля, есть творец. Нету воли, нету творца. Ну и что будет в конечном итоге с этими ребятами, ты думаешь, Денут деревянный смокинг? Есть такая пословица, вольному воля. Вот если есть воля, тебе будет воля. А если у тебя нет воли, то и не будет никакой воли. Зачем он такой нужен? Он сам свой выбор сделал, он не проявил волю вообще никак и ни в чем. Вот что ему что подсовывали, он везде все расписался. Ему сказали, ставь, он иначе работу потеряешь. Он пошел и поставил. И не сообразил, что он может проявить свою волю и отказаться от этой херни. И защитить свои права самостоятельно, изучив вопрос. Но не проявлять воли ни, ни в какую, но это его выбор, что с ним сделаешь. Я понял твою позицию. У кого еще есть какие-то вопросы? К Антону. А вот бил, да, да бил. Да, у меня скорее не вопрос, а просьба такая, пожелание. Просто я ограничен то в этих возможностях, а вы и в Германии, и там и в Израиле, то есть у вас побольше возможностей запросить этот документ, тот самый, и сделать прецедент, как говорится, чтобы можно было на него ссылаться. Ну вот про вот этот законодательный акт 1666 года. И вот Антону понравилась сама идея. Я хотел бы, чтобы кто-то попытался воплотить ее в жизнь, эту идею. Не понял, Спасибо. ты еще, о чем? о чем скажи. Я не понял, о каком акте. Я, я ну, не понял. Подожди, подожди, давай я поясню. Он говорит о Зейске-акте, который был издан в Британии на французском языке. То есть я предполагаю, да, да, что да, это... Я просто не знаю. Я да. не знаю сейчас... Подожди, подожди, Билл. Я не знаю, сейчас Британия состоит в Евросоюзе или нет, но если состоит, то есть любой из Евросоюза может обратиться в Госархив, там или не знаю, как они называются, Минюст, то есть Министерство юстиции, где регистрируются все значимые юридические документы. Они же вроде, Либо... а? вроде вышли из состава. Ну вот если вышли, тогда только, получается, граждане Британии имеют право обратиться то есть в эти главные учреждения, там, я не знаю в Королевский департамент или не знаю куда. Короче, им лучше известно. Обращаетесь и требуете? Возможно, есть знакомые из отчатовцев или какие-то родственники, которые там живут. Ну, То есть, вот этой темой заняться плотнее, для того, чтобы была такая бумажка вот, волшебная, скажем ну, так. это понятно, принципе, понятно. Да, подожди, так. подожди, Билл. Я поясняю, как это правильно сделать. Идею это вы это и так все поняли. Смысл в чем? Истребовать эту бумажку, но ну не просто ее требовать, а заверенную надлежащим образом, чтобы она имела, имела юридическую силу. То есть должна быть обязательно штемпель, там копия верна, ну как у нас в России, подпись ответственного лица, собственно ручно написанная фамилия, дата, штемпель, где находится оригинал, надпись, и желательно сделать это апостили, апостилировать для использования в других странах, и перевести через нотариуса на все языки мира. Вот тогда это будет шедевр. И все тогда смогут его проверить на практике думаю, во всех в принципе, странах. Это, во всех если туда. этот документ существует, то его, в принципе, не проблема будет намутить. То есть я даже могу, даже мы будем раз с тобой делать интервью у меня на канале, делать клич, я уверен, что найдутся. И сам, у меня просто со всего мира есть подписчики. С Испании, с Америки, с Англии. Ну, вообще, откуда хочешь, с Германии. Саша, вот ты этим вопросом очень сильно интересуешься. Вот, я думаю, сто 100% у тебя есть какие-то вопросы. Задай их Антону, пожалуйста. А то Саша прям так бурно со мной это обсуждал. Есть вопросы, Саша? Аккуратно. Если я… Не, я очень рад, наконец-то тебе человек, но ну, я надеюсь, хотя бы он тебе донёс вот самую главную мысль, которая заключается в том, что… Нужно, нужно самоопределиться и сделать волеизъявление, отталкиваться в первую очередь ну, от этого. А как там дальше уже пойдет, Но это нужно изучать, разбирать. Это очень сложная тема. опять таки Саш, я же с этим не, не против этого был. <с> я просто говорил, что я хочу разобраться. Вот нашел человека, который более-менее в этом вопросе, он тоже ищет, и он тоже находит ответы, так как и я. Просто я опять-таки говорю, что я не утверждал, что это так или не так а ты мне говоришь, что самоидентифицируешься. Я самоидентифицируюсь. Просто тут вопрос немножко в другом. Нужно, для того, чтобы самоидентифицироваться, нужно понять как бы основу, как это работает. понимаешь? Я просто инженер по образованию. Я технически соображаю, понимаешь. Плюс я не глупый же человек, ты же сам знаешь. И для того, чтобы... Ну, все должно иметь аргументацию, понимаешь. Я не... И вот представлю, что придет какой-то человек со стороны, начнет вот декларировать, например, мы все там... Мы собираем 100 человек, нам нужно для того, чтобы землю спасти. Ну, как приходят здесь периодические люди такие, не совсем адекватные. То есть ну, нужно же отличать. Я с Антоном пообщался, он довольно-таки здравый, адекватный человек. То есть да, то есть, он ищет так же, как и мы все. То есть и в этом есть доля истины, доля правды. И если это имеет место быть, то мы должны все работать над тем, чтобы это донести до людей. Вот моя позиция, Саша. Я никогда не, никогда не принимал какую-то сторону без, без, безосновательно, понимаешь? То есть на веру кому-то. Я всегда докапываюсь до истины. Что и делает Антон. Так вот, Игорь, мне Чего тебе пора? совет. Игорь, мне тебе совет. Мне тоже технарик, я тоже, технар, тоже инженер-физик, компьютеры чинил и все такое. И когда я вот это все узнал, вот это все осознал, я понял, что нет более великой цели, чем служить другим. Об этом же говорит и инсайдер. То есть два пути в жизни служить себе, своей семье. Есть только я и моя семья, а остальных пофиг. Об этом вот четко показано в фильме Чертенок номер 13. Русский фильм. Посмотрите, мультфильм. Короткий, 13-й, что ли, называется. Не помню. Но найдете быстро. Так вот там люби себя чихай на всех, либо люби других, но ну, не чихай на себя тоже не забывай. Допустим, вот, я вот, так, я вот от того, что мы как бы, смотри, у меня 14 лет практик разных изучений всех вопросов эзотерики разных религий. Я просто искал ответы на свои вопросы и попутно изучал гипноз, НЛП, ну, много разных вещей. На самом деле очень много бизнесом изучал разные темы психологии очень много всего понимаешь и я же говорю что я пришел к каким-то определенным выводам но также попутно этого я развеял для себя еще перечень разнообразных конспирологических вещей то есть да и доношу и ту и ту истину понимаешь если моя там мои какие-то умозаключения моя истина личная да если какие-то мои умозаключения расходятся с большинством, то это не часть, что они не имеют места быть, понимаешь? И в, этом, в этот моменте я тоже хотел просто разобраться, понимаешь? Потому что я всегда, как, ну, когда ищу, я ищу первоисточник. Потому что и для того, чтобы понять, насколько та или иная информация является истиной, да, ну тоже относительно истиной, нужно как бы поговорить с тем, кто как бы начал первый искать потому что, передаваясь через руки, там люди начинают свои домыслы, свои какие-то плюсики навешивать. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Вот. И вот о чем. Да. Ясно, ясно. Короче, возвращаясь к первоначальному вопросу, являюсь ли я источником, первоисточником данной информации? Нет, однозначно нет. Но я эту информацию развиваю, ищу и дополняю. И многие люди мне сообщают... И кто-то просит, просто тет тет разговаривает, кто-то э, не хочет, чтобы афишировали чисто для меня, кто-то для всех хочет донести. Вот так и трудимся. Я хотел тебе дать совет. Вот у тебя проскальзывают слова, значение которых ты не сознаешь. Э, ты говорил, работаем над этим. Э, на самом деле, работать от слова «раб» э, я от этого слова давно отказался, я тружусь. Это трудно, поэтому я тружусь. И разберись со значением каждого слова. Что такое спасибо, что такое благодарство, что такое заявление, что такое обращение, что такое ходатайство, что такое просьба, что такое требование. О всем об этом я говорю в своих видео, и под каждым видео есть ссылки на самые главные из этих тем. Что такое подпись, роспись и автограф, и чем они отличаются. То есть каждое слово нужно осознавать, какой смысл оно несет, и что означает, и где его можно применять. И, соответственно, рано или поздно ты наберешься столько теорий, что тебе захочется проверить это все на практике. Я говорю, ты мне напоминаешь меня три года назад. То есть я занимался тем же, исследовал, изучал. Если бы против меня не было стука репрессий... Мне, кстати, потом второй раз еще ОМОН приходил. Двери вынесли в квартиру, спилили. Искали труп в моей квартире. Ну, понятно, да, что искали. Ну, я не знаю, то ли проведение, то ли что. Короче, в этот день меня не было в городе просто. Повезло. Вот, А так бы я с вами уже не разговаривал, наверное. Так вот... Я потом полгода путешествовал по стране вынужденно. И даже в этой ситуации это обжаловался их действие, без действия и бездействия, кое и кое-чего удалось добиться. Под, я не знаю, подытоживая, короче, самый главный смысл саморазвития ⁇ это познать самого себя, чего ты хочешь. А, а когда ты осознаешь, что ты хочешь, надо четко сформулировать, что ты хочешь на словах хотя бы сначала мысленно, потом на словах, потом письменно. И проявлять эту волю не, не однажды на бумаге, изложив, и все, типа, отправил в Ватикан, и все, я, типа, все, я теперь живой, я всех уведомил, все, до свидания. А везде, всегда и во всем проявлять свою волю, на каждой ситуации, и каждый раз э, отстаивать свое самоопределение. Если на тебе пытаются навешать ярлык, который ты сам не озвучивал, ну тут же надо останавливать и говорить, что стоп, я, я не разрешал себя так называть. Я, ну, я вот, так, вот так себя позиционирую и сам определился. А система всячески пытается навесить свои собственные ярлыки, которые ей выгодны. Это физические лица, граждане и э, человеки. Человек, говорю, это абстракция. Это либо мужчина, либо женщина. Поэтому, говоря, человек... Чтобы не произносить э, длинно, э, мужчина или женщина, я обычно говорю «человек». подразумевая что не конкретно человек, а либо мужчина, либо женщину И вот возвращаясь к определениям, э, физическое лицо, что это такое? Никто не задумывался, почему именно физическое и почему именно лицо. Почему не биологическое ноздря, или географический нокоть, или, не знаю, хи хими химический волос, Почему именно физическое лицо? А потому что физическое лицо это передняя часть головы мужской или женской, то есть, по сути, маска. А сюда попадает слово персона, то есть маска, роль, вся жизнь, игра, да, вот это все. То есть все примеряют маски. Должностное лицо это мужчина под маской, либо женщина под маской должностного лица, которая взяла на себя определенные долги, обязательства. Ей, ей выплачивают там, это, должностному лицу деньги, и она тем самым должна вернуть долг за эти деньги, то есть в виде обязательств. И, соответственно, вот эти все маски, так называемые, как только вы осознаете, что это не вы, а, а маска, я, у меня вот тоже есть маски, у, у меня есть маска журналиста, у меня есть маска общественного инспектора по борьбе с коррупцией, при, при, это общественное движение, что-то там. Я уже не помню точное название, это, там, при президенте РФ, то есть руководитель подразделения по городу Сругут. Это тоже маска, я иногда пользуюсь, надеваю и говорю, я там, это общественный инспектор по борьбе с коррупцией, в ситуациях. захотел, снял, захотел, одел. То есть Но, всегда если, нужно... Если, да, если, например, я иду в суд, и, например, я преследую какие-то свои интересы, да, в этом суде, я же могу надеть маску физлица, вообще юрлица, кого захочу, да? По факту, если я до этого самоидентифицировался как живой человек, там, да, то есть я самоопределился определился свой пол, все тому подобное, как бы это же не мешает мне, как ты вот говоришь, да, одевать эти маски в суде, не в суде, если мне изначально это надо. Это же как бы не, не меняет ситуации, кто я на самом деле есть. Совершенно верно. Ты одевая маску, можешь прям так озвучить. Я живой мужчина-хозяин с именем Антон. Нахожусь здесь как под маской должностного лица, а именно главный, этот, заместитель главного редактора СМИ Камчатский регион. Все, обозначил. Кто я, а кто вот эта маска. Я с вами буду взаимодействовать от имени должностного лица от, это, под маской этого журналиста. Вы можете обращаться ко мне, Антон Николаевич Булгак. Окей. В общем, ну у меня, в принципе, вопросов нету. Я на свои вопросы получил все ответы. Вот если у кого-то еще есть какие-то вопросы остались, то можете их задать. Если нет, то можем тогда больше не задерживать Антона сегодня. Я надеюсь, в ближайшее время мы с ним запишем интервью, когда у него будет свободное время. И более подробно, как-то, может быть, досконально эту ситуацию развернем по поводу этой темы подписчика моего канала вот ну и соответственно там увидимся в следующий раз если Антон, конечно не против если он конечно у меня, у меня в канал заходит очень много разных блогеров очень разные блогеры очень много канал маленький чат маленький но на самом-то деле почти каждый день приходят блогеры и сто тысячники и Телеграм-каналов разные, и, люди, и юристы, и, и просто альтернативщики, да, и часто котлеров заходит периодически, там другие ребята, то есть канал на самом деле маленький, но довольно-таки познавательный для подписчиков, вот, а у себя на, телег... на youtube канале я делаю интервью с теми людьми, с которыми мне интересно, либо, ну, кто отозвался, да, на самом деле. Так что, ну вот, спасибо тебе, Антон, за то, что ты пришел, поделился информацией. В моем окружении все уже отказались от этого слова. Мы, все друг, другу, мы все друг другу говорим «благодарствую». благодарствую. Потому что мы, мы в каждом слове разобрались и даже обращались к, зря, к зрячим, чтобы они смотрели смысл и образ каждого слова, и как оно это, действует на тонком плане. Просто у меня такая ситуация, что я русский, мешаю с английским и с ивритом своим ну, в своей жизни, понимаешь? И как бы я иногда да, и даже некоторые слова уже начинаю забывать, а некоторые подменяю, и ну, это не совсем корректно звучит. Я вот пытаюсь развить себе это, да, и как бы ну, даже в своих видео я всегда благодарю, вот, потому что я понимаю, что это нужно говорить, но как бы выработать этот вот уже ну, новый, так сказать, поведенческий скрипт пока тяжеловат. Поясняю в двух словах. Благодарю — это дар в одну сторону, благо, а благодарствую. Это вза взаимообмен дарами. Mm -hmm. Никто ничего не теряет. Все обменялись знаниями, опытом и все остались это, при равных. но ну, немного других э -э ресурсов, скажем так. А обмен меня к тебе просьба. В общем, да. Да. Обмен энергиями. Взаимообмен. А у меня к тебе просьба. Ты же будешь монтировать видео, да, по этому интервью? Нет, оно останется тут, это ну, как бы просто знакомство, то есть uh -huh. мы будем отдельно на ютубе делать, То есть там уже как бы ну, развернутую информацию тут дадим подписчикам, а это как бы, ну, оно остается тут в записи в этом телеграм-канале, голосовой mm, чат. Тогда... Тогда у меня к тебе просьба, я это прошу дать добро, чтобы я у тебя на канале разместил. Прошу прислать мне запись, и я. Размещу для всех. Конечно, без проблем. Добро. У тебя есть телеграм-канал свой? Нацурнадзор. Ну, может, смотри, я тебя сделал админом у себя в канале. Ну, мне как все, у меня все блогеры админы. Вот, они могут постить и свои видео, и контент какой-то, перед ссылки, да, то есть если тебе нужно будет тебе, ну, какую-то информацию донести, ты можешь спокойно постить, потому что все остальные ссылки у меня забанены, то есть обычный, обычные член чата, он не может ссылки распределять, потому что я же не могу все проверять, понимаешь, ссылки, я сделал, поставил бота. Чтобы фильтровать. А, адми, а как бы админы могут. Админы – это в основном все, все блогеры, с которыми я сотрудничаю, общаюсь, дружу. Хорошо, Прошу благодарствую блогу. тебя, Антон. А Подожди, Веган что ты хочешь спросить, да? Извини. Секундочку. Да, да. Э, добрый вечер, Антон. Я хотел узнать, э, в курсе ли ты, что происходит сегодня в Америке и что говорят инсайдеры по поводу будущего ну, плюс-минус, какие планы у них, что нас ждет плюс-минус в ближайшее время? Ну, скажем так, со своей точки зрения, я знаю, что будет, ведаю точнее, причем я об этом ведал еще как минимум 7 лет назад, о чипизации я еще узнал в 2006 году, потому что был издан указ Медведевым, по-моему, в 2002 году, чипизировать все население до 2025 года. Это раз. Ну, примерно рассказываю, да, что будет. Владею большей информацией, но не озвучиваю ее, потому что нет на то воли Творца. Идет отсев, и я не имею права спасать те, те плео, скажем так, тех, кто не проявляет воли, и кому это все не интересно. А те, кому это все интересно, кто желает жить по совести и войти в новый мир, где будет все по совести. У вас само все это откроется, как только вы начнете жить, поступать, мыслить и ощущать и действовать, и соответствовать своим поведениям как внутренним, так и внешним, это, жить по совести, в общем. У вас само все это откроется. Друзья, спасибо всем, кто был. Если у кого-то остались вопросы, я думаю, просто в формате чата можете их задать, если у Антона будет свободное время. Он ответит, просто как бы это было спонтанный такой чат, и как бы и Антон не был готов, я думаю, то есть и я особо не был готов. Вот. Ну, вот так, как большинство чатов у нас спонтанные происходит. Еще раз, Антон, благодарствую. Подожди, всем. он там беганую руку тянет. Надо что-то договорить. Не, не закончен вопрос. Да, я хотел хотя, хотя бы в положительную сторону, или все-таки это будет оставаться на данном моменте, как чипизация и вакцинация. Еще раз повторяю, сейчас э, выбор делает каждый сам за себя. Невозможно решить и э, сделать что-то в отношении какой-то группы, либо государства, либо всей планеты. Каждый сам инди индивидуально проявляет свою волю. Захочешь, будет так. Не захочешь, будет по-другому, так как захотят другие. Каждый принимает выбор э, самостоятельно. Любой выбор ⁇ это выбор выбирающего. Да, благодарствую последний раз. <смех> Все, на этом чат закрываю. Всем еще раз благодарствую и до скорых встреч. Антон, я тебе сейчас скину чат.